Всем привет на Зона Гейм, в этом выпуске мы поговорим с вами о Тротлинге, что это такое и почему немаловажно обращать на него внимание при покупке смартфона для серьезных игр, в том числе и для новинки на Android CarX Street. Быстренько пробежимся по всем последним новостям CarX Street и затронем несколько тем в рамках этой же игры. Разработчики Corex Street поделились информацией, что они делают все возможное, чтобы выпустить игру на Android к концу уходящего года. Сейчас CarX Street на Android полным ходом тестируется внутри компании, и таким образом параллельно выявляются минимальные требования мобильных устройств, которые смогут запустить игру. Если честно, я лично вообще не волнуюсь за версию на Android. Смотрите, на айфонах все тормоза происходят из ограничения максимальной тактовой частоты. Есть такой термин, запомнить его – тротлинг. Простыми словами, процессор нагревается, и чтобы защитить срабатывается защита, снижается рабочая частота, а вместе с ней и вольтаж. Устройство охлаждается и таким образом спасается от перегрева. Если бы такой функции не было, то... Но ну вы поняли, на айфонах с этим бида, поэтому как только устройство начинает сильно греться, смартфон принимается сбрасывать свою мощность и игры начинают тормозить. Так вот, еще несколько лет назад, когда стали выпускать процессоры печки, разработчики смартфонов додумались устанавливать в устройство активное охлаждение, что позволяет по максимуму избавиться от роттлинга процессора. Одни разработчики для отвода тепла встраивают мини-паровые кулеры, другие встраивают систему, состоящую из испарителя, конденсатора, компенсационной полости и парожидкостных труб. Испаритель размещается в области источника тепла на материнской плате смартфона. Когда процессор и другие источники тепла находятся под большой нагрузкой, охлаждающая жидкость переходит в парообразное состояние и направляет воздушный поток в паровые трубки через естественное расширение. Есть и третий вариант. В разницу или в дополнение к смартфонам кладут в коробки внешне охлаждающие устройства или просто кулеры, которые также прекрасно справляются со своей задачей. Подытожим. Почти в каждом втором бюджетном смартфоне стоит отличная система охлаждения. Сегодня Нашними бюджетниками, начиная от 300 долларов, являются смартфоны, напичканные мощными чипами, начиная с 732 Snapdragon в комплекте с 6 гигабайтами оперативки. И в совокупности с хорошим охлаждением, такие телефоны точно позволят поиграть в новинку на Android. И все же, если вы решили обновиться для игры в Corex Street, лучше дождитесь официальных требований. Поэтому прежде чем купить смартфон для игр, смотрите не только на техническое составляющее, но и обязательно смотрите тесты на тротлинг на том же YouTube. Такие тесты проводят для каждого смартфона. Еще немаловажную роль играет оперативка. Не все производители смартфонов честны и устанавливают оперативку плохого качества, что также влияет в играх на FPS. Мощно и дорого – не всегда хорошо. Даже если разработчики к концу года игру так и не успеют выпустить, в любом случае, мы теперь точно знаем. Осталось ждать не год, как писали многие и говорили всякие светоотражатели, а совсем-совсем немного. И даже уверен до нового года, чтобы успеть всех тех, кто ждет коры стрит на андроид, опубликует у себя на странице геймплей, записанный на android устройстве, и вся ваша тревога уйдет на задний план. Своими глазами увидите, что проект один в один, как на айфонах, и работает не хуже. Будет ли запуск на Android глобальный? Судя по оставленным в группе игры сообщениям, про запуск по регионам ничего не сообщается. Видимо, хотят сходу бомбануть по всему миру. Но как обстоят дела у разработчиков, когда они только-только запускают игру? Как мы знаем, телефонов с разными техническими начинками великое множество, и под каждую техническую начинку требуется оптимизация. Поэтому обычно запускать по регионам, при публикации в маркет указывают на каких устройствах запуску быть, а на каких нет. И если в одном или несколько разрешенных регионов проблем нет, объявляется глобальный запуск. Если выявлены ошибки, то до запуска все быстренько правится есть и второй вариант разработчики будут уверены в конкретных моделях и сразу сделают глобальный запуск к чему все это рассказываю если вдруг в момент выхода игры вы увидите что ваше мощное устройство не поддерживается не расстраивайтесь раньше времени большая вероятность что игра продолжит проходить внутреннее тестирование и ваше устройство добавится позже будет ли на старте все работать гладко а вы сами как думаете Ни одна новая игра еще не вышла без проблем. Всегда что-то требует доработки. Вспомните мобильный пабк. У многих игра вылетала, автомобили взлетали, персонажи застревали в деревьях. Need for Speed No Limits. У большинства на старте не работали сохранения, не открывались ежедневные бонусные контейнеры. С первого на второй уровень перейти было нереально. Не работал магазин тюнинга. А это же разработчики гиганты. Поэтому чуть что спокойно делаем скриншоты, а лучше делаем записи видео с экрана и отправляем разработчикам в группу, специально отведенный тему по багам, предварительно указав свою модель телефона. Увидите, с каждым обновлением все будет становиться намного лучше. И версия для iPhone этому подтверждение. Кстати, что по поводу оптимизации на айфонах? Скажу так. Месяц назад, да и вы помните по предыдущим материалам, считал нужным по максимуму заняться упрощением. Тени запечь, убрать смену времени суток, ну и так далее. Но не верил я в то, что разработчики при всем том, что есть в игре, смогут оптимизировать проект под сегодняшнее устройство. И знаете что? Хочу забрать свои слова обратно. У них это получилось. Не знаю каким образом, но у них это вышло. Последнее обновление позволило на одиннадцатом м простом айфоне играть без внешнего кулера. Телефон оставался теплым, а яркость экрана не сбрасывалась, никуда не делись появление текстуры из ниоткуда. Но и этого тоже стало значительно меньше все работает намного плавнее, и это на айфоне. А представляете, как все будет летать на андроиде? Серьезные зависоны наблюдаются только при подборе гид-боксов. Это ящики с зеленой подсветкой, которые разбросаны по городу. Когда как не подъезжаешь, игра зависает на полторы секунды, а в остальном все очень даже круто. Многие из вас знают про горный район, который в будущем добавится не только в ПК версию, но и на Android и на устройствах от Apple. Этот район можно смело назвать районом дрифта. Трассы звилистые и под это дело не прекрасно вписываются. Будет ли между локациями подзагрузка или мы свободно сможем гонять от одного района к другому? Вопрос открытый. Вариант выбора одной из двух локаций в меню отпадает, так как их бы называли не районами, а и еще один интересный факт, если мимо кого-то прошла информация, то в будущих обновлениях добавят неоновую подсветку. Что там с ПК-версией? Да, игра перенесена на более поздний срок, собственно конкретно даты выхода объявлено и не было. Кто не помнит, напомню, Steam была опубликована следующая строчка. Примерная дата выхода 15 декабря. Почему игра не вышла и не выйдет в декабре? На дату выхода повлияла версия для iOS. Игроки не переставая писали о плюсах и недостатках игры. Но YouTube ежедневно выходило сотню обозревательных роликов и каждый высказывал свое мнение. То им клубы не нравятся, то карта вверху слева слишком высоко размещена, там непонятно, а вот так будет лучше. Разработчики всех услышали и приняли сделать проект дабы он стал еще лучше, лишь бы каждый из вас получил игру мечты. Очень надеюсь, что внутри компании обошлось без ножей, вил и криков ненавижу вас всех. Без этого творческий процесс не будет творческим. А вы говорите, до разработчиков не достучаться, и они вас не слышат. Все же делается для вас, чтобы предоставить максимально качественную и интересную игру. К тому же разработчики сами подметили, одного района в игре маловато. На старте масштаб проекта должен быть куда больше. Поэтому что мы можем сказать по поводу переноса проекта на ПК? Это хорошо или плохо? Думаю, отлично. Лично. Для Corex Street это будет только в плюс. Чего не хватает в игре? Поиграв в Need for Speed Unbound, столкнулся с тем, что и там мне не хотелось разбираться со всей кастомизацией. И для таких, как я, они сделали следующее. Вместо того, чтобы все приобретать поэтапно и по деталям, они просто все разделили на классы. Просто покупаешь целый пакет деталей, и машина будет полностью модернизирована. Для каждой машины предусмотрено таких 4 этапа, и каждый комплект стоит дороже предыдущего. Это очень удобно. Мне так понятнее, на что копить деньги, не вникая во все подробности уверен, такая возможность поспособствует удержанию аудитории в игре. Что дальше? А дальше вы сами дополните этот материал и напишите под видео, чтобы вам хотелось видеть в игре, все ли вам в ней понятно, нравится ли вам клубы, может чего-то не хватает, не стесняйтесь, пишите побольше. Будет интересно прочесть. Также, если я вдруг что-то сказал не так или дал неверную информацию, просьба меня поправить. Надеюсь, вам было интересно и познавательно. Вы смотрели Зона Гейм, канал о новостях из мира мобильных игр. Последние новости о JustCast Mobile, Rainbow Six Mobile, Arena Breakout и Need for Speed Mobile Online уже на канале. Спасибо за просмотр, не прощаемся.